Вот такие вот, ребятки, цены на заправочки. Омская область, город Тара. Отчитываемся, отчитываемся. Скидываем в комментариях цены на, на бензин.